Вдохновление для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Переходим к следующей серии под дерево. Под дерево – это парк Симпиона, который является одним из самых старинных в Милане. В формате 30 на 90. Представляет из себя базу с плиткой под дерево из нескольких плашек. На одной плитке сделано несколько плашек разнонаправленного дерева. Также она есть у нас в разных цветах. Более темная, более светлая, с декоративной частью, э, флористической, с листиками. Такая. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.